Фарм этих пушечек очень прост, надо убивать мобов и получать особый лут. Мобы эти обитают в Хазири в районе резервации Тенни. Всего тут 8 спотов для фарма, обычно на каждом споте фармит от 2 до 6 человек. Традиционный спот фарма жителей Восточного материка возле Восточной Нуи. Западного материка, соответственно, возле Западной Нуи. Топ-спот, то есть самый лучший удобный спот, где куча мобов и быстрее их респ, находится вот тут, ниже надписи «Резервация темы. Запомните, что нельзя одновременно собирать кучки больше 8 мобов, иначе на них вяжется баф «Единение» который режет 80 80% получаемого мобами урона. Мобов всего два вида – молодая сарациния и молодая трупная лилия. Сарациния бьет вблизи. Когда к вам приближается, может выпустить облако зеленого дыма, которое будет вас травить и замедлять движение, скорость каста и скорость атаки. Лилия тоже бьет вблизи, может активировать ярость, чтобы быть сильнее, и шипы, которые вас оглушат на некоторое время. С любого из этих мобов, кроме стандартного набора лута, может выпасть одна из шести рун отваги, ловкости, мощи, судьбы, стойкости и мудрости. Учтите, что руны эти не передаются, поэтому члены группы заранее договариваются, кто на какие руны будут претендовать. Как же понять, кому какие руны нужны? Все очень просто. Из каждой руны крафтится определенное оружие. Руна ловкости нужна для создания лука, отваги для одноручного меча, мощи для двуручного топора, Мудрости – для двуручного посоха, стойкости – для щита, судьбы – для балалайки. Ссылки на страницы с этим оружием находятся в описании этого видео. Но не стоит брезговать рунами, которые вам не нужны. Если собрать по одной штуке каждый из рун, то их можно обменять на 5 рун нужного вам типа. Но об этом чуть позже. На хазирское оружие первого грейда, то есть синее, нужно 150 рун определенного типа. Для апа синего оружия до фиолетового еще 200 рун. Чтобы вашу фиолетовую хазирскую пушечку сделать золотой, нужно еще 300 рун. То есть, чтобы получить нужное оружие высшего, то есть золотого грейда, вам понадобится нафармить 650 рун определенного типа. Да, долго и муторно, но оно того стоит. Зато без рандома в крафте и бесплатно. Любые ДДшки, хиллеры, саппорты просто обязаны иметь хазирское оружие. С магическими танками похуже. Дело в том, что одноручных посохов в хазире нет. А щит скорее рассчитан на гладиатора, так как его основной стат – сила. Зато была лайчка очень даже неплохая. Лишняя выносливость ни одному танку не помешает. Сила пригодится для паладинов, хотя щит с мусферона лично мне импонирует больше. Фармом этих двух типов мобов дело не ограничивается. Особое внимание обратим на разлом. Он открывается в 18.00 по игровому времени. Посмотреть игровое время вы можете, наведя курсор на правый верхний угол экрана. Один реальный час равен четырем игровым часам. Сначала появляются скорпионы, их будет три волны. Со скорпионов очень большой шанс дропа рун. Потом тиракотовые стражи, с каждого падает по 5 рун одного типа, и уже потом появляется босс-страж. Босс сложный, его фармят топ кланы серверов. Но если во время его фарма вам удастся нанести боссу хотя бы немножко урона, то вы получите квест, за который после успешного убийства босса, конечно, вы получите один камень неопределенности. Теперь чуточку подробнее по поводу камней неопределенности. Из одного камня неопределенности можно создать 5 рунок нужного вам типа на наковальне, которая находится тут же возле НПС. -а. Получить камень неопределенности можно и другим способом. Покупаем ОНПС возле наковальни камушек за 6 голды и обмениваем его из 6 разных рун на этот камень неопределенности. Это обойдется вам в 25 очков работы. Крафт нужных вам рунок еще 100 очков работы. Причем никакая профа при этом не прокачивается. Учтите, что это место, ПВП зона, стражников защищающих от нападения тут нет. Но есть небольшой клочок безопасной зоны, с которой вас легко можно вывести трактором или танком. По поводу взаимоотношений на спотах. Обычно на более-менее удобном споте фармит по 2-3 человека. Но в Хазире, как правило, ПК и ПВТ разрешены у всех кланов. Спотов мало, людей много. И не удивляйтесь, если придет группа из 6 человек и начнет вас стеснить с вашего спота. Кстати, хорошим тоном считается не нападать сразу, а предупредить в ПМ или в общий чат. Достаточно часто благодаря этому можно разойтись без ПК. Фарм хазирских пушечек займет много времени, но недаром их считают топ-пушками. Внимательно присмотритесь к их статам и показателям. Я напоминаю, что ссылки на эти пушки есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, ставьте лайк и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания!